Я шла через холодную больничную палату. Повсюду были прикрытые тела и странно пахло. Еще поворот, и вот уже Бей. нужный мне кабинет. Нормально. Я зашла внутрь, кивнула главврачу и уверенно положила на стол конверт с деньгами. За это он с ухмылкой передал мне пачку документов о смерти и усыновлении. Отлично! Я быстро вышла из больницы, села в машину и уже скоро была в здании фонда социальной помощи. Там меня ждала клиентка, я отдала ей документы, и уже через несколько минут Чего она схема? вернулась и передала мне конверт с деньгами. Класс! Не работа, а мечта. Моя схема работает так. Как? Я покупаю документы на условно мертвых детей, они либо пропали без вести, либо сбежали из детских домов и их не нашли. А потом выдаю их за живых, подделав документы. Эти документы я продаю клиентам, а государство платит им денежные пособия за якобы усыновленных Боже. детей. А я получаю хороший процент. Вот это были да. нас судили, Но мне не стыдно. Дело в том, что мой папа умер несколько лет назад. Всю жизнь папа честно трудился на государство, чтобы нас прокормить, но заболел раком. Ему нужна была дорогая операция, но государство не выделило нам ни цента. Мамы у нас не было, и папы не стало. Поэтому я решила, если на мою семью плевать пластям. То и я не собираюсь Но жить по их законам. И скоро я узнала, что государство платит немалую сумму за усыновление ребенка. Тогда я и придумала эту аферу. Но, Нашла список детей, схема? которых уже формально нет в живых, и а быстро что? усыновила несколько мертвецов. Правда, и я быстро поняла, какой? что нельзя усыновлять всех детей на себя. Госслужбы могут что-то заподозрить. Но не отказываться же от золотой жилы. И стала искать девушек, готовых нагреть руки вместе со мной. И вот после очередной сделки я ехала домой с пачкой денег. Да, я так скоро стану миллионершей. Подъехав к своему коттеджу, я увидела у двери Он держал за руку какого-то грязного мальчишку. О, он говорит, Может, это ваш ребенок, дом, наверное, скажется. Но увидев меня, полицейский уточнил мое имя, обрадовался и сообщил, что патруль нашел на границе моего сына Питера. Я ничего не понимала. Но тут вспомнила, среди моих первых приемышей был какой-то Питер. Он числился без вести пропавшим. Но мой знакомый главврач с легкостью сделал на него документы. Изобразив, что все в порядке и переборов отвращения к оборванцу, я взяла его за руку и с натянутой улыбкой стала благодарить полицейского за помощь. После Офигеть. этого я быстро затолкала своего псевдосынка в кажется, дом не и подружится. стала выяснять, что ему от меня нужно, какого черта он воскрес. Но мелкий Пит ответил, что и сам не рад меня видеть. Оказывается, полгода назад он сбежал из детдома, чтобы поехать. Ага, бежит в такой! И там, но его поймали. Вот так я влияепла. Нужно поскорее отделаться от него. Так, деддомовцы, пограничники и вообще все любят деньги. Должно сработать. Я достала из сейфа пачку и сунула Питу. Отдай это пограничникам. Ну и себе оставь, конечно. Но Пит заявил, что взятка отстойный план и что ему нужен взрослый человек, который поможет официально ага. пересечь границу. Тоже мне умник. Я хотела выставить его Сейчас за дверь, но он, за кажется, за что я что-то не договариваю. Сказал, раз я отказываюсь ему помогать, то он сообщит полицейскому, что я не его приемная мама. Вот маленький мерзавец. Я попыталась успокоиться. В тюрьму мне не хотелось. Хорошо, я быстро отвезу его до границы и сразу назад. Со вздохом я вернулась к машине и села за руль. Пит запрыгнул на соседнее сиденье, и мы поехали. Чтобы скорее избавиться от мелкого, я решила сократить путь к границе и срезала через каньон. За всю дорогу Пит не сказал ни слова. Я удивилась, разве дети бывают такими спокойными. Я тоже молчала, о чем мне говорить с малолеткой. И тут, когда мы проезжали мимо каньона, послышался какой-то странный звук, и машину начала трясти. Я затормозила, вышла из машины. Проклятье! Правое колесо пробито! Я хотела вызвать эвакуатор, но связи не было. Дурацкий каньон. Но впереди должен быть городок. Мы оставили машину и пошли по шоссе пешком. Пит но, хотел поддержать меня, но подбежит. я попросила его заткнуться. Заткни Это вообще его вина. Через час я ужасно устала, Перепил, тело ныло, а от духоты страшно поймайте. хотелось пить. Только к вечеру мы добрались до какого-то жалкого городишки, больше похожего на деревню. Надеюсь, здесь есть где остановиться на ночь. Я сказала Питу, что оплачу нам номер в отеле, а на утро поедем к границе первым же автобусом. Я стала искать кошелек, но тут поняла, что забыла его Какая машину. дурочка! Это последняя капля. Где мы теперь будем спать? У меня уже не было сил, поэтому я села на землю и разревелась. Пит назвал меня размазней, а сам пошел в ближайший дом Мне проситься кажется, на ночлег. за его жизнь Господи, Как же это унизительно! Я не собираюсь быть попрошайкой. Но уже стемнело, и мне становилось холодно. Пришлось плюнуть на свою гордость и пойти за питом. Мы стучали во все дома, и, наконец, нам повезло. Местная бабка пустила переночевать у нее в хижине. Какой как прикольный дом! Блога. Кругом облезлые у стены, Бога а в говорит, комнате нет даже кровати. Все прямо как в моем детстве. Отец работал как проклятый, чтобы нас обеспечить, но мы все равно жили в бедной хибаре. Я легла на пол, но никак не могла уснуть. Пит недовольно поглядывал, как я ворочаюсь, а потом куда-то ушел. Эй, За едой, куда собрался, наверное? мелкий? Кто кому он еще помогает? Он спустя пару минут с парой каких-то мешков и сеном объяснил, что взял их у бабки в сарае. Пит наскоро набил мешки и положил их на пол. Сказал, Блин, что так нам будет удобнее. Кстати, хорошая такая тема, когда у тебя уже ребенок взрослый, такой помогает уже тебе, не надо вот эти пеленки, памперсы, он уже взрослый, все. И друг тебе, и помощник. Надо Убаешь. же, а этот Пит рукастый парень. Пит признался, что мечтал бы жить как обычный подросток, но вот только помощи ему ждать неоткуда. Его слова пронзили меня. Также я думала после смерти отца. Удивительно, но у меня есть что-то общее с этим мальчишкой. На мягкой подстилке я сразу заснула, но уже спустя пару часов почувствовала, как кто-то трясет меня за плечо. Да что случилось? Бит объяснил, что мы опаздываем на автобус. Хозяйка хижины сказала, что он отходит меньше, чем через час. Вот черт. Сломя голову, мы рванули Груб. через весь город. Никогда в жизни я не бежала так быстро. Но вот вдали показалась остановка, а рядом с ней стояла какая-то развалюха, напоминающая грузовик. Оказалось, местные считают это автобусом. Кузов грузовика уже был набит доверху. Нет, Внутри не в перемешку туда. с людьми стояли клетки с курицами. Да я ни за что не поеду. Но Пит бодро залез в кузов и протянул мне руку и сказал, что другого выхода у нас нет. Черт! Зажав нос, я залезла в грузовик и с чудовищным грохотом мы поплелись по трассе. Ехать в кузове было ужасно, мы тряслись на каждой кочке, а от куриц шла удушающая вонь. Питер пытался как-то меня отвлечь и начал рассказывать истории о своем побеге. Сначала я не хотела слушать эти бредни, но Пит так остроумно шутил, и как он не озлобился от такой тяжелой жизни! Я поддержала его и рассказала о своем отце, и о том, как жестоко с ним обошлось государство. Питер с сочувствием слушал меня, и в какой-то момент я даже почувствовала облегчение. Наконец-то кто-то меня понимает. Может, не все дети на свете такие ужасные? Тут я заметила, что на меня нагло смотрит лохматый мужик. В мой взгляд, он ответил мне вульгарный комплимент. Фу, да как мужики. он смеет? Я тут же послала его, но грубиян пришел в ярость. Мужик стал подходить ко мне. Ему... Эй, хватит! Поехали так быстро, что спрыгнуть было невозможно. А мерзкий мужлан уже протянул ко мне свои грязные Фу! лапы. Это конец. Но вдруг между нами встал Пит и попросил мужика оставить меня в покое и одним движением... Блин, они оба, получается, брошенные. Остались одни. И мне кажется, они не просто так встретились. Не встречаются люди просто так. Они друж... должны друг другу помочь. И тут уже не она им помогает, а все-таки Пит ей помогает по итогу. Во всем. его на лопатке. Я была в шоке. Откуда он знает такие приемы? Пит ответил, что детдом научил его постоять за себя. Вау, да этот парень нигде не пропадет. Но в то же время я поняла. Кажется, у этого мальчишки совсем не было нормального детства. Неожиданно грузовик резко затормозил, и все пассажиры попадали на пол кузова. Что случилось? Тут к нам подошел разгневанный водитель и сказал нам с Питом вылезать из грузовика. Потому что не дрались. Стой, мы же защищались. Но деревенскому водителю было плевать. Он вернулся за руль и быстро уехал, оставив нас в каком-то захолучке. Черт, надо я было с собой забрать этого! Как же Мужлана. мы теперь доберемся до границы? Но тут я заметила указатель оказывается, до нее всего пару миль. Пит повеселел и сказал, что друзья в Мексике уже наверняка его заждались. Собрав последние силы, мы с ним побрели вперед по дороге. На одном из поворотов мы увидели каких-то худощавых детей в рваной одежде. Я попыталась отвернуться, но вдруг задумалась. Раньше меня всегда раздражала эта мелюзга, а сейчас мне вдруг стало до боли жалих. Я подошла к нему и спросила них родителей. Один мальчик слабым голоском ответил, что родителей нет, они все сироты. Боже. Меня вот таким жалом пронзили. Благодаря аферам я быстро разбогатела, но в итоге спустила все на какие-то побрякушки. А ведь на эти деньги можно было бы помочь другим детям, у которых проблем больше, чем у меня. Да хотя бы Питеру. Тут я оглянулась и поняла, что Пит куда-то исчез. Черт, Куда он мог подеваться? В панике. Я спрашивала ребят, видели ли они, куда он побежал. Но Куда он делся? Зачем? Я побежала дальше и пыталась узнать у редких прохожих, не видели ли они Пита. И вдруг один местный вспомнил. Он видел, как какого-то паренька схватили верзилы местной банды. Господи, это может быть Пит! Он указал на заброшенную лачугу в глубине каньона. Это логово банды. Блин, и что ему теперь не дослушав, я кинулась туда и, оббежав какую-то хибару со всех сторон, в одном из окон увидела Пита. Нему уже подходили какие-то накачанные типы с дубинками. Ох, черт. От страха я замешкалась. Все-таки я не обязана рисковать жизнью ради Пита. Он же мне не сын. Но ведь он столько для меня сделал, а сейчас сам попал в беду. Да что это я стою? Надо скорее действовать. В отчаянном рывке я запрыгнула в окно и оттолкнула одного из скачков, стоящего у входа. Беги, Пит! Пит воспользовался моментом и тут же рванул в двери. Я кинулась за ним, но один из амбалов успел схватить меня. И ему... увидела Пита, Дай... он быстро глушил амбала какой-то доской, и со всех ног мы кинулись прочь. Уже к вечеру мы продолжили порагаться, и не вот на месте, наконец-то. Наступила неловкая пауза. Пит смущенно потупился и поблагодарил меня за помощь. Они и я вдруг поняла, что не хочу расставаться. Конечно, я так привязалась к Питу пустой. за это время. Я с нежностью обняла его и расплакалась. Мы столько пережили вместе. Казалось, Пит тоже чуть не плачет. Но мы оба понимали, любому путешествию всегда приходит конец. Я смотрела Питу вслед, пока он не исчез из виду. Надеюсь, у него все будет хорошо и он обязательно станет счастливым. А мне пора возвращаться в свою жизнь. И кажется, теперь я знаю, как ее изменить». Я благополучно вернулась домой. В сейфе лежала куча заработанных денег, но им я уже была не рада. Я чувствовала себя хоть как он вернулся, хоть он вернулся! Вдруг в дверь кто-то позвонил. Может, это Питер? Внезапно подумала я и сама обрадовалась этой мысли. Побежала к двери. Но это был просто курьер из доставки. Хм. И тут мне пришла мысль. А что, если я и правда усыновлю ребенка? Только в этот раз он будет живее всех живых. Ха -ха. Понравилось видео? Кстати, я тоже думала об усыновлении, когда я вырасту, я рассматриваю этот вариант. Правда. А почему бы и нет? Моей любви хватит на всех. Вот такое у нас сегодня было видео. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока!